Я из своего опыта могу сказать, я просто никогда не думал о старости. И не думаю. Для меня старость это, – это не жизнь. Старость – это какое-то уведание, какое-то погружение куда-то в небытие. Я ж, ж, каждый день живу как молодой. Я каждый день живу в полной отдаче у меня даже такой девиз «Жизнь по максимуму». То есть каждый день по максимуму, и тогда ты, ты просто о старости не думаешь. Когда подошел мой пенсионный возраст, мне через полгода позвонили из пенсионного фонда и сказали, почему вы не оформляете пенсию? А через полгода после того, как уже я стал пенсионером. То есть я даже забыл, я говорю, а что пора. Я говорю, ты был уже полгода пенсионером. Поэтому жить каждый день по максимуму это и есть самое лучшее средство избавиться от старости.